Я не стану другим, глубокий тот глоток И этот свет, и дым меня заставит вспомнить Твои руки тепло, только все против системы Опять на зло я смотрю в окно И вспоминаю это, ночные фонари И мы лечим до рассвета я хочу